Я был на рейсе Spirit Airlines этим летом. И мы все еще были на посадке, не отъехали. В общем, я зашел в самолет и сел. И стюардеса включает громкую связь и такая. Добрый день, дамы и господа. Это говорит ваша стюардеса? Дженис? Я хочу вам сообщить, что мы испытываем небольшие проблемы с распределением веса на борту. Поэтому, если у вас есть добровольцы, желающие переместиться в заднюю часть самолета, мы были бы чрезвычайно благодарны. Спасибо! And I was like, oh, distribution issue. Я был такой, Проблемы с распределением веса? Поэтому я немедленно переместился в конец самолета И сел, пристегнулся И я смотрю вперед и больше никто не пересел no one had moved. Никто не пересел Поэтому я думаю, эти люди просто хотят, чтобы самолет делал кувырки в небе So и так никто не пересаживается и несколько минут спустя я вижу дженнис начинает ковылять в сторону хвоста самолета me, says, hey, so она садится рядом со мной осматривает меня и говорит и спасибо огромное за то что пересели и я такой, ага, нет проблем, все в порядке. И она такая, увидим. <реклама> <реклама> <реклама> на сегодня все. Обязательно подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить подробный разбор фраз из этого видео. Делитесь видео с друзьями и пишите в комментариях, чтобы вы хотели увидеть следующих видео. Если вы удивлены, почему здесь озвучка вместо субтитров, то по результатам голосования в паблике «Полиглотизм за ГМО» было решено, что субтитры не катят, нужна озвучка, поэтому выслушайте мой голос. Ну, все, увидимся.